Привычные нам с советского времени экономические обстоятельства, социальные процессы, идущие в любом национальном обществе. К этому можно добавить, естественно, и должно добавить культурные традиции, формирующие мировоззрение народа и оказывающие огромное влияние на выражение вот этой самой народной воли через действия политиков. Но все это в конечном счете фокусируется в понятии воля. Без нее никакого политического процесса, никакого политического явления, тем более такого сложнейшего процесса, как война, быть не может. Война не выражается в том, что навязывается современному сознанию с помощью компьютерных игр, танки, РУ, танковые сражения, выиграй Вторую мировую войну на стороне вермахта и так далее, так далее, так далее. Нет, война это совсем другое. Это сложнейший процесс, который долго подготавливается в связи с тем или иным ходом исторической судьбы тех народов, которые в конечном счете вступят в войну. Не найдут для себя под главенством тех или иных лидеров, иного выхода решения своих действительно жизненно важных проблем, кроме как силой оружия. Но далее необходимо понимать, что война опирается на материальные возможности вести войну. Без них, естественно, война существовать не может. Эти возможности выражаются не просто в промышленности и сельском хозяйстве, в наличии или отсутствии морских портов. Нет, они выражаются в труде, в труде народа, который решился, либо пошел за своим лидером, если тот его убедил, и решился в любом из этих случаев, Поставить свой труд и жизнь своих сыновей на историческую карту, которая либо будет убита, либо выиграет. В войне есть определенный элемент риска и азарта, присущий карточной игре. Но гораздо более систематизированный, нежели чем он и. Потому что внутри карточной игры, как равно и внутри войны, опять мы наблюдаем, Страсть, чисто человеческое явление. Именно люди сидят в кабинах боевых самолетов, двигают рычаги боевых машин, именно люди наводят орудия и открывают огонь, именно люди поднимаются из окопа в атаку, именно люди своей грудью встречают сталь и свинец. Именно люди погибают на поле сражения жизнью своей, в лучшем случае здоровьем своим, прокладывая шаг, потом еще шаг, потом множество шагов вперед к решению задачи, которая перед ними поставлена. Но кем? Эта задача тоже поставлена людьми. Мозгом, Любой армии является генеральный штаб. И поэтому, когда сегодня я буду говорить о том, что в своем разговоре с Жуковым Сталин выразил такое-то мнение, не надо думать, что Сталин выразил его, потому что вот он лично так считал. Он не мог принять никакого Решение до того, как огромную подготовительную работу не совершал генеральный штаб. Точно так же, когда Сталин говорил, что Ставка решила или Ставка предлагает, а подставку он имел все равно себя. Было понятно, что остальные члены Ставки Верховного главного команды не играют второстепенную, если не пятистепенную роль, что решение принимается, конечно, им. Опять-таки, когда он говорил, что Ставка приняла решение, это означало, что ему пришлось ознакомиться с тем, что ему предлагалось генеральным штабом. А генеральный штаб обрабатывал информацию, получаем от командующих фронтов, от разведки, как тактической, так и стратегической, как находящейся на линии фронта, так и за линией фронта и из глубокого тыла противника. Вообще надо сказать, что и первая, а тем паче вторая мировая война выявила гигантское значение военной разведки в полном масштабе. Это может быть вообще темой совершенно отдельной лекции, а может быть даже несколько Просто эти факторы надо здесь учитывать. Поэтому, когда мы говорим от лица того или иного исторического героя или деятеля, надо понимать, что за его спиной стоит огромный сложнейший военно-технический аппарат, именно Генеральным штабом. И здесь сразу хочу сказать, что здесь огромная заслуга начальника генерального штаба. Вернее сказать, он долгое время считался исполняющим обязанности, а в 1945 году уже был признан официально как начальник генерального штаба Александр Ильнокентьевич Антонов, чье имя обычно проходит все-таки курсивом в истории Великой Отечественной войны, потому что официальный пост занимал маршал Советского Союза Василевский очень долго. Но фактически таково было устройство ставки Верховного главнокомандования, он находился по большей части там, на фронтах, курируя наступление одного, двух, трех группы фронтов. Генштаб приезжал крайне редко и ненадолго для того, чтобы опять-таки произошла смычка того, что происходит на фронте и того, о чем думает Генштаб и что докладывает Став. Так вот, главная тяжесть работы лежала на генерале Антонове и на оперативном отделе генерального штаба. Та же самая система наблюдается и с противоположной стороны. Верховная командование сухопутных войск германская, Генеральный штаб Сухопутных войск. Верховная командование военно воздушных сил. Главный штаб военно-воздушных сил. Верховная командование военно-морских сил, Главный штаб военно-морских сил. И ставка, ставка фюрера. Здесь работа шла Примерно в таком же духе, как и в Москве информация, притекавшая с групп армий, то что мы называем фронт, для себя у немцев было понятие групп армий, обрабатывалась генеральным штабом, учитывались предложения командующих группами армий и это докладывалось фюреру. А вот дальше начиналось самое интересное принятие решения, как оно протекало. С Гитлером в начале войны, судя по всему генштабу, было работать легче, чем в конце войны. В советской ставке, наоборот, очень трудно было со Сталином работать в начале войны. И относительно легче, и взаимопонимание появляется только лишь 1943 -го года и постепенно нарастает к концу войны. Результатом того, что обе стороны, главные участники войны на Восточном фронте управлялись однотипно, и в конечном счете зависело принятие окончательного решения от воли тирана, а мы должны себе четко отдавать представление о том, что оба они являлись, конечно, тиранами, исходя из того, что тиран – это гражданин, который в ходе политической борьбы возвысился с помощью народа до положения лидера страны, ее главы, и узурпировал в процессе этого движения у народа его политическую свободу. Навязал ему волю свою и своей политической организации в 20 веке это партия, и ведет народ, убеждая его и пропагандой, и социальными реформами, и террором, если необходимо, и ведет его за собой. Поэтому в данном случае режим, к сожалению, нравится-то или не нравится, по политической конструкции оказались абсолютно однотипны. И отсюда принятие решений в конечном счете замыкается на эту личность, в начальный период войны Сталин ведет себя примерно так же, как Гитлер себя ведет в конечный период войны. И именно из-за однотипности политической системы происходят ошибки очень грубые и для Германии, в конечном счете, роковые. Для нашей страны тоже, в общем-то, роковые и нас спасает в начальный период войны до лета 1942 -го года, пока не начнется Сталинградская битва, только один фактор, которого у Германии не окажется в конце Великой Отечественной войны и Второй мировой. Это фактор огромного пространства, ибо война происходит не на бумаге, и не на экране, кино, театра или телевизора. она происходит в пространстве, она осуществляется людьми, движимыми волей. Вот если в начале войны у Генштаба и у командования сухопутных войск Гитлером был только один по-настоящему роковой конфликт, это к вопросу о выборе направления главного удара, а потом его перемене. Гитлер, так же, как и Сталин, очень сильно верил в примат экономики и социологии, поэтому считал, что главный удар должен быть нанесен не на Москву, а на Украину ради захвата ее ресурсов. И только лишь во время распутицы в течение сентября 1941 года, наблюдая конкретные результаты ведения наступательных операций по его установкам, он приходит к выводу, что нужно согласиться с мнением Генерального штаба о перенесении наступления главного удара на столицу Советского Союза, на Москву. Но, скажем прямо, из-за своего упрямства перед началом войны в начальный период он проигрывает один из важнейших факторов, фактор времени, который никоим образом нельзя сбрасывать со счетов, и вступает третий фактор, Фактор пространственно-природный. Мы будем о нем сегодня тоже очень много говорить. Ибо пространственно-природные, климатические факторы оказывают огромное влияние на возможность использования боевой техники, не только наземной, но и воздушной. А отсюда либо усиливается, либо ослабляется возможность действий масс войск на этом пространстве. В завершающем же периоде войны все поменялось. Сталин вынужден был согласиться внутренне с тем, что генеральные штабы, командующие армиями, фронтами, специалисты, и с ними надо считаться и советоваться, с этого момента начинают приходить успехи нашему оружию. Гитлер же, наоборот, как проигрывающая страна и являясь при этом тираном, начинает терять доверие к своим сотрудникам, к своему генералитету и вступает в острый конфликт каждый раз, и чем ближе финал, тем чаще, с предложениями генерального штаба и сухо ком верховного командования сухопутных войск Германии. Результатом являются множащиеся ошибки, которые недопустимы в тот момент, когда страна проигрывает войну и когда ее ресурсы истощаются. Результатом этого сложнейшего процесса является то, что если усилия трудовые и боевые советского народа сублимируются в принципе хотя мы будем видеть, что при исполнении этой сублимации допускаются ошибки весьма серьезные, но в принципе сублимируется правильным образом, как этого требует военное искусство и военная наука, то в Германии происходит постепенно разлад между волей верховной, которая сублимирует эти усилия непосредственно на поле сражения, и требованиями военного искусства и военной науки что совершенно недопустимо в условиях такого масштаба войны, и одновременно, когда твоя страна начинает эту войну все быстрее и быстрее проигрывать, тогда фактически ускоряется процесс распада усилий, притворяемых народом, как в тылу в процессе труда, так и в рядах армии на фронте. В этом смысле, если расширить анализ, мы можем сказать, что гораздо более логичный и, я бы сказал, в этом смысле менее затратной системой руководства войною, явилась англо где не происходило таких драматических скачков в отношениях власти верховной гражданской, и реализации военным командованием усилий на театре войны. Другое дело, что при глубоком анализе Второй мировой войны мы видим, что каждое положительное явление, естественно, имеет свою отрицательную, а это диалектика, я думаю, вы это прекрасно понимаете, отрицательную сторону. Именно, Отрицательная сторона в англоамериканском ведении военных действий выказала себя наибольшим образом на европейском театре. В чем она заключалась? Более, я бы сказал, осторожное планирование и более осторожное введение самих по себе боевых действий. Это оборачивалось для народов. Великобритании и североамериканских Соединенных Штатов тем, что их потери были меньше, нежели чем потери Красной Армии или Вермахта. Определенная опасливость, нежелание делать каждый следующий шаг без просчета и довольно серьезного просчета самого шага. В ряде случаев, случаев из-за этого происходит еще и потеря времени и сама задуманная операция притворяется не так, как она была задумана. Но, я бы сказал так, мелкий шаг командования англоамериканских войск по сравнению с крупным шагом командования Красной Армии и попытками крупного такого же военного шага командования вермахтом приводило к тому, что сбережение людей было выше в англоамериканских войсках. И еще необходимо отметить одно обстоятельство, что технически, конечно, англоамериканские войска были на интересующем нас сейчас этапе военных действий гораздо лучше обеспечены, чем терпящие поражение вермахт, и, несмотря на все усилия нашего народа, и Красная Армия тоже. С этой точки зрения союзники ввели войну, гораздо больше опираясь на массу техники по сравнению с вермахтом и Красной Армией. Только лишь осознав вот эти обстоятельства, казалось бы, я еще ничего не говорил о ходе самих военных действий, но без этих обстоятельств Ход военных действий постичь по-настоящему, увы, то есть глубоко, осмысленно, не зазубривать, а осознать, прочувствовать, невозможно. Еще два слова о важнейшем факторе войны. Я уже упоминал. Пространственно, временной и климатический. И еще раз скажу, что это Лишний раз доказывает, насколько сложна реальная война, в отличие от того, как они пишут или как ее предъявляют потребителю продукта, кинопродукта, компьютерного продукта. Война происходит не просто в пространстве. Пространство сопротивляется ведению военных действий. Таково сущностное состояние пространства. Местность, территория, это не гладкий стол, за которым стою я или сидят студенты или школьники. Это сложнейший рельеф сложно изменчивой местности. Эта территория не просто равнины, но равнина может оказаться пересеченной реками, Поймы рек оказываются, как всегда, заболоченными, а за равниной начинаются всхолмленные пространства, а потом горы. Горы могут пересекать равнину, делить ее с севера на юг или с запада на восток, либо окружать кольцом. И чтобы выйти на равнинные пространства, которые формально легче преодолимы, нежели чем горные, надо приложить не меньше усилий, чем для прохода через горные пространства. Мало этого. Сопротивление, которое оказывает природа в виде пространства, замедляет движение масс войск. Это может привести к срыву планирования и выполнения этого планирования в ходе операций. Тут бы я хотел вам также заметить, что война очень тесно, причем всегда связано с планированием, в какую бы эпоху война не протекала. Просто формы планирования становятся более сложными по мере цивилизационного прогресса, то есть по направлению от древности к сегодняшнему дню. Хотя, поверьте, когда мы имеем дело с развитой цивилизацией, скажем, античности, Македония, поход Александра или тем паче Рим и здесь планирование и преодоление сопротивления пространства, а эти две эпохи очень приближаются к тому, что мы наблюдаем в 20 веке из-за размаха государства и размаха военных усилий. Срывали планы точно так же, как в 20 веке. А что значит срывание планов? Это означает, что физические усилия затрачиваются, а результат далеко не всегда достигается. Тот, который запланирован, то есть искомый результат может оказаться несоответствующим принесенным жертвам. Вот здесь как раз важнейший момент – это жертвы на войне, чем они вызваны. Чаще всего кажется, что жертвы на войне вызваны ошибками Тех, кто ведут боевые действия. Так, но не так до конца. Из-за ошибок они множатся только тогда, когда перед нами труднопреодолимое пространство и невыгодное время года, включающее климатический фактор на войне, каковой играет огромную роль. В первую очередь это проливные дожди, Весны ранний и осенью они вызывают разливы рек, размывы грунтовых дорог, половодья, снесенные мосты, каковые надо восстанавливать под бомбежкой огнем неприятеля. Войска могут оказаться, выйдя на тот или иной рубеж, неспособными за отсутствие морсов их форсировать и попасть под огонь врага. Если пехоту и танки можно отвести от рубежа, который в данный момент не преодолим пока, и этим уменьшить потери, то их не убрать от авиации, от бомбардировок и штурмовок. Таким образом, климатический фактор, выражающийся в разгуле стихии, мешающем продвижению войск, может резко увеличить потери, даже не от физического преодоления, Паводки, мокрые ноги, холод, плохое питание, заболевания. А от того, что войска останавливаются, скапливаются и подвергаясь ударам авиации, несут неоправданно большие, чаще всего невозвратные потери, как в людях, так и в боевой технике. Отсюда необходимо понимать, что туманы и дожди резко в то время уменьшали возможность применения боевой авиации. Войска оказывались без прикрытия сверху. Они не могли пролагать себе путь вперед. Здесь также необходимо обратить внимание, что огневой вал, обретенный в сознании впервые еще при Наполеоне, во время крупных генеральных сражений, которые он проводил, он всегда предварял атаку мощной деятельностью, большого количества орудий сфокусированных на конкретном ключевом пункте атаки. Только после этого атака начиналась. Это получило свое развитие в Первую и во Вторую мировую войну уже в небывалых масштабах. Но огневой вал во Второй мировой войне, как показывает практика, не достигает нужной эффективности, если он не сопряжен с одновременным нанесением бомбовых ударов с воздуха. В результате этого плохая погода снижает эффективность артподготовки в момент прорыва вражеской стационарной обороны. Резко возрастают жертвы в пехоте и в боевых машинах, в танках, самоходных установках, штурмовых орудиях. Таким образом, казалось бы, такая полуромантическая, полуэфирная стихия – воздух оказывает влияние не только тем, что с него сыпется смерть, но и тем, что с него оная смерть из-за плохих погодных условий не достигает противника и тогда резко вырастают потери на земле. Если вы думаете, что я перечислил все факторы, то вы глубоко заблуждаетесь. Всю лекцию можно посвятить было бы только лишь глубокому разбору их. Время переходить к конкретному рассказу. Но я очень хотел бы, чтобы вы поняли, что без осознания вот тех факторов, которые действуют на войне, еще раз подчеркну, я перечислил далеко не все, ведь почти ничего не сказал о духе войск, о морали. Без этого вообще невозможно двинуть войска вперед. Только кто служил, в армии и участвовал в маневрах хотя бы, может иметь отдаленное представление о том, что испытывает человек в тот момент, когда нужно оторваться от спасительной земли, подняться в рост и пойти вперед навстречу огню. Только мораль может сделать солдата в момент атаки героем, то есть он не побежит, скованный естественным ужасом человека перед изрыгающимся перед ним огневым валом противника, а пойдет вперед навстречу этого вала, надеясь, что собственный огневой вал прикроет его и будет стараться, не как Грушницкий зажмурил глаза бросаться на горцев, махая вокруг себя саблей, не видя в кого он попадет, а идти в бой с широко открытыми глазами и стараться добраться до противника и сокрушить его. Потому что какова бы ни была мощь бронированной техники, авиации и артиллерийского огня, в конечном счете дело на поле боя решает человек. И в этом смысле Вторая мировая война показала, что обе противоборствующие стороны обладали высоким уровнем военной морали. Еще раз подчеркиваю, военной морали. Речь идет не о репрессивных действиях на оккупированной территории, которая обычно возлагалась не на строевые части, я бы хотел обратить ваше внимание на это, а на части вспомогательной и зачастую в боевых действиях никогда не принимавшие участие, И, к сожалению, еще и навербованные хотя бы частично из подонков местного населения, который идет на службу тому, кого считают победителем и подателем благ. Я имею в виду мораль боевых частей, которая выражается именно вот этой жертвенности, верности присяге и воинскому долгу. И я должен заметить, что наконец-то и наши авторы начали это признавать. В особенности меня порадовала заметка редакторская в одном издании, которое я использовал, там описывались уже бои на Зьеловских высотах, штурм Берлин. И вот там было честно сказано, что обе стороны сражались героически. 70 лет назад полагалось, чтобы героически сражалась только лишь Красная Армия, а противник тупо ей сопротивлялся. На самом деле, именно благодаря тому, что в Вермахте немецкие войска не обладали высокой воинской моралью. Мы не говорим, из какого источника она проистекала. Естественно, она тоже проистекала, как и воинская мораль Красной Армии, из пропагандистского, в том числе источника, то есть из навязанного властью. Но если бы они не обладали этой высокой моралью, они бы так яростно, в эти последние четыре месяца войны не сражались бы. Потому что ситуация была настолько нехороша для Третьего Рейха, что не осознавать того, что предпринимаемые в этот момент сверхчеловеческого напряжения усилия смысла глубинного уже не имеют. Если бы невысокая воинская мораль, эти бы соображения привели к тому, что фронт просто развалился бы, войска бежали бы, спасаясь, бросили бы мирное население восточных провинций Германии, и никакие заградотряды в АФНСС и полиции ничего бы сделать не смогли. Нет, части вермахта, практически за исключением редких случаев, когда материально-техническая мощь Красной Армии на данном участке боя была подавляющей. Вот за исключением этих редких случаев они предпочитали сражаться до конца и не отступали практически никогда без приказа. Только в самые последние дни войны, когда уже все было понятно и живое, и понятное человеческое, желание остаться в живых возобладало, когда стало ясно, что это конец и смысла в этом уже нет никакого. Вот на это надо обратить тоже очень большое внимание. Иначе мы никогда не поймем, какие же усилия пришлось приложить Красной армии, чтобы победить такого противника, сражавшегося теперь в основном на своей родной земле, Поверьте, они испытывали то же чувство, которое испытывали наши красноармейцы у стен Москвы, у стен Ленинграда, в руинах Сталинграда и на Курской дуге. И победить их! И дойти до Берлина и водрузить на Рейхстаге многочисленные красные знамена и флаги победы. В этом как раз и выражено величие, воинского подвига наших солдат и офицеров, которые, не щадя своей жизни там, на линии огня, побеждали самого лучшего и самого сильного духом противника, который когда-либо вставал, лучшего, значит, качества военного, когда-либо вставал перед нами. В этом сокровенный смысл того, что произошло с января по конец апреля 1945 года. В этом наше безграничное уважение к тем, кто в рядах Красного Брин пал на полях войны, либо дошел до Берлина, дошел до Праги и этим завершил войну и принес нам столь долгожданный и столь желанный мир. Вот если вы будете сейчас держать это все постоянно в своей памяти, тогда вы поймете, о чем я сейчас начну конкретно рассказывать проход боевых действий. Потому что он далеко не так однозначен, привыкли в нашей стране это себе представлять и об этом рассказывать. Я не утверждаю никоим образом, что сейчас я дошел до откровения в своих изысканий, дошел до истины, вот какова она. Нет, я никогда себе не позволю подобного рода самонадеянности. Я предпочитаю скорее поставить перед аудиторией вопросы, и призвать слушателей над этими вопросами задуматься и постараться их самостоятельно разрешать. В Прибалтике идут бои. С одной стороны, они атакуют противников в Западной Латвии, в Курляндии. Противник уже отрезан. Наши войска вышли осенью к Балтийскому морю. Курляндия отсечена уже от Восточной Пруссии. А наременно с этим наши войска ведут тяжелые бои на границах Восточной Пруссии, самого дальнего форпоста германского государства, продвинувшегося на восток Европы. Пока что ни о каком завоевании Восточной Пруссии речь не встает, нему нужно готовиться. Далее линия фронта изгибает вдоль Вислы и уходит к Карпатским горам. Ибо наши победоносные войска после летнего наступления израсходовали большую часть личного состава, боевой техники всех видов и боеприпасов. Фронт замер, уперевшись в Карпатский горы. Первый Белорусский фронт прекратил свои наступления 13 ноября 1944 года. Второй Белорусский в эти же дни примерно перестал растрачивать себя в наступательных действиях на север, восточную Пруссию и по направлению к Дельте-Вислы. Первый Украинский фронт остановился значительно раньше, 29 августа, потому что форсированием западного Буга, большие потери в ходе Галицийской операции обескровили его. Только лишь его крайний левый фланг, в этот момент, находившийся в Словацких Карпатах, в лице 38-й армии продолжал вести тяжелые бои, в Словакии вспыхнуло национальное восстание, которому наши войска пытались помочь. Это была главная задача для 4 Украинского фронта, созданного специально в этот момент для ведения боев в словацких Карпатах. Этот фронт практически вообще не выходил из боев вплоть до январского генерального наступления нашей армии. Дальше, на юг спускаясь, начиналось. Обширная венгерская равнина. Тянувшаяся к Дунаю и до реки Дравы, притока Дуная, отделяющего Югославию тогдашнюю от Венгрии на юге, здесь действовали второй и Третий украинские фронты. Перед ними была в этот момент тяжелая задача, сокрушив потрепанных осенних боях. Группа армии Юг перешагнуть Дунай и взять столицу Венгрии, город Будапешт. С первой задачей им удалось справиться, со второй не получалось. Дальше за Дравой начиналась зона ответственности Югославской народно-освободительной армии, тянувшейся непосредственно до берега Адриатического моря. Югославский народ всегда вызывал у меня чувство глубокого уважения, несмотря на свои внутриэтнические постоянные конфликты, они доблестно сражались в этот момент против немецких войск. На западе фронт простирался от Северного моря до Орденских гор. В Орденских горах в этот момент на Рождество кипели тяжелые бои, продолжалось наступление 6 танковой армии СС и вспомогательных частей, последняя попытка вырвать победу у англоамериканцев. Огромное вклинение немецких войск вглубь фронта наших союзников. Дальше снова фронт выдвигался на восток и спускался до швейцарской границы. Здесь боевые действия в Альзасе вели американские и французские войска. Немцы удерживали север и частично еще центр Италии, хотя центр почти уже был утрачен. Здесь в Италии против них действовали англоамериканские и польские войска. Таким образом, третий рейх пока что удерживал весьма значительные территории. Была оккупирована вся Скандинавия, то есть Дания и Норвегия. Финляндия вышла из войны, обратила оружие против немцев глухой осенью 1944 года. Наши войска взяли Киркинес, заполярный административный центр и порт Норвегии, но дальше не двинулись. Вот ситуация на Рождество. Исходя из того, что я вам рассказывал, можете понять, что подготовка к январской наступательной операции заняла для наших войск около двух месяцев. Грубо говоря, со второй половины ноября 44 до 12 января 45 -го года. Ставка в Москве мыслила себе переход в наступление в январе 45 -го года как пролог завершения Великой Отечественной войны. Осознавалась сила нашей промышленности, масштаб нашей армии и опыт ей приобретенный. Отсюда перспективно ставилась задача в течение пяти, максимум шести месяцев, начиная с января, войну победоносно завершить. Но это общая стратегическая задача, не более того. Дальше вставал вопрос о конкретике выполнения этой задачи. В январе предполагалось перейти в наступление силами первоукраинского, первого и второго белорусских фронтов в направлении на запад, перешагнуть Вислу, на левом берегу, который имелся Сандомирский, Мангушевский, Пулавский плацдармы и, разбив противника, теснить его на запад, теоретически до восточной границы Германии. Там взять оперативную паузу, исходя из сложившейся ситуации, спланировать вторую фазу наступательных действий, которое предполагалось, очевидно, закончится падением столице нацистской Германии, овладение Берлином. Параллельно с этим, перед войсками 4-го Украинского фронта и 38 й армии, 1 Украинского фронта ставилась задача, не прекращая натиска в словацких Карпатах, постепенно с боями форсировать их и выйти к Моравской равнине к концу февраля-началу марта. 45 -го года, после чего получить операционную паузу и, пере, и приступить к очищению Моравии, к завоеванию ее промышленного района, равно как и южной части Словакии с Братиславой, с ее промышленным районом, что должно было создать дальше уже предпосылку для движения на Прагу и через Прагу с юга на Берлин. В этой ситуации проблемы, стоявшие перед вторым и третьим украинским фронтами в Венгрии, Оказались уже не, не столь масштабными. Их задача была добить окруженный гарнизон Будапешта, что оказалось крайне сложно, и оттеснять противника по венгерской равнине к границам Австрии, а потом нацелиться на Вен. Это оказалось совершенно невыполнимо в те временные параметры, январь, конец февраля, начало марта, в который это укладывалось. Такова была общая концепция. Теперь посмотрим, каково было соотношение сил к 12 января на главном стратегическом направлении в Польше, направлении, развернутом от границ Восточной Пруссии Восточной Померании до Карпатских гор. Здесь в наличии в войсках первого белорусского, второго белорусского и первого украинского фронта имелись следующие войска. Я вам буду их приводить сразу же в сопоставлении по позициям с группами армии Центр и группа армии А, которые оборонялись на этом же самом пространстве. Общая численность войск трех советских фронтов 2 миллиона 200 тысяч условно штыков, численность германских войск около 500 тысяч человек. Таким образом, превосходство более чем в 4 раза. Соотношение в артиллерии и минометах. В на, на нашей стороне 35 с половиной тысяч стволов, на стороне противника 5 тысяч стволов, в 7 раз больше у нас. Танки самоходной установки на нашей стороне 7000 боевых машин, на стороне противника 1220 боевых машин, танков и штурмовых орудий. Наконец, авиация. В составе наших воздушных армий, действовавших от Карпат до Балтики, 5000 боевых самолетов разных систем и разных функций выполнения. Люфтваффе выставило 630 боевых машин. Исходя из сопоставления этих цифр, становится понятным, почему ставка и генеральный штаб наш считали возможным предназначенные сроки сокрушить противника и на его плечах, пройдя Польшу, перейти через Одер и взять Берлин. Необходимо отметить, что Первый Белорусский фронт своим правым флангом был сориентирован на запад. Левый фланг Второго Белорусского фронта на северо-запад. Его центр и правый фланг совместно с Третьим Белорусским на север, то есть к Балтийскому побережью. Третий белорусский на запад. Его задача была войти в Восточную Пруссию, поэтому, конечно, он ориентировался в сторону Балтики, которая в районе Восточной Пруссии начинает быстро и круто подниматься к северу. Поэтому, конечно, ориентация назад. Таким образом, правый фланг первого белорусского фронта был в весьма сложном положении. Именно первому белорусскому фронту предстояло идти на Берлин. Это решение было принято в середине ноября 1944 -го года Сталином. В связи с этим, это необходимо также отметить, Сталин произвел очень важные перестановки в управлении Красной армии. Он ликвидировал институт представителей ставки на фронтах, соединив все управление фронтами в Москве, в ставке верховного главного командования, то есть в своих руках. Объяснялось это тем, что как политик, конечно, он был дальнодетен, и просчитывал ситуацию вперед не на несколько недель или месяцев, а на несколько лет. У него были основания, учитывая, какого рода политиком он был, находиться в определенных сомнениях относительно того, насколько будет лоялен высший эшелон Красной Армии, привыкший к относительной самостоятельности до этого момента введения введении войск, управлении войсками и личном общении с войсками, да как, насколько будет высший эшелон руководства Красной Армии лоялен после окончания войны в условиях победы, где главными героями предстанут именно они. Вот по этой причине он убирает институт посредников и сам окончательно становится во главе вооруженных сил. Конечно, и до этого он провозглашался непобедимым и авторитетнейшим вождем Красной Армии, но теперь у него была возможность управлять всеми командующими фронтами напрямую, без посредников, и дать понять маршалам и генералам армии, насколько они на самом деле от него зависят. И он тут же это сделал, сместив Константина Константиновича Рокоссовского, командовавшего до этого Первым Белорусским фронтом, и назначив на его место представителя Ставки, руководившую, курировавшую этим фронтом в течение уже полутора лет, маршала Георгия Константиновича Жукова. А Рокоссовский был перемещен на гораздо менее перспективный второй белорусский фронт. Более того, дальше в планировании наступления в Германию через Польшу стало очевидно, что второй белорусский фронт устраняется от похода на Берлин. Берлин будет брать первый белорусский маршал Жуков, а маршал Рокоссовский займется очищением Восточной Пруссии и Восточной Померании. И слава взятия Берлина, у него, командовавшего фронтом, нацеленным на Берлин, была из рук вынута. Вот с этого момента Черная Кошка перебежала дорогу обоим маршалам, и с этого момента они вступили в фазу глухой и сдержанной недоброжелательности которая постепенно стала выказываться в ходе наступательных действий. Таким образом, поссорив двух самых энергичных, двух самых масштабных полководцев, он уже вбивал клин в высшее командование Красной Армии. Памятая, что в 46-м году Сталин просто хотел уничтожить Жукова и были приняты к этому меры, остается поклониться Рокоссовскому и остальным верховным руководителям Красной армии, которые, имея претензии к Жукову, накопившиеся к нему с его характером в ходе войны, выступили на этом роковом совещании единым фронтом. И это не позволило, переступив через их мнение, уничтожить. Но ввергнуть, возможно, оказалось длительное опал. Вот то, что все хорошо знают про то, что произошло с Жуковым после Великой Отечественной с 46 до 52 второго, заложено было тогда, в самом конце сорок -го года, накануне генерального наступления. Вообще надо сказать, что устоявшихся и никогда не терявших своего положения фаворитов в ходе Великой Отечественной войны, у Сталина не было. Он менял свое отношение к командующим, не кардинально, конечно, после 1942 года, когда он осознал, что так нельзя себя вести, но он его менял. То давал большую поддержку, то давал уже меньшую поддержку, в зависимости от того, кого он считал достойным быть выдвинутым на первый план. Георгий Константинович, в момент подписания безоговорочной капитуляции в Подздаме. Это суровый взгляд обращен на фельдмаршала Кейтля, который от имени Верховного командования германских вооруженных сил подписывает акт капитуляции. Георгий Константинович Рокоссовский. Такой же масштабный, такой же блестящий полководец, как Жуков, и в принципе там среди военных историков, среди ветеранов войны в 50-е, в 60-е годы, пока они все были еще живы, и полны сил, значит, там мнения разделялись, кто, значит, больший герой победы. Но совершенно разные люди, разные даже в поведении. Добавлю, я нашел такое место, вот ну, Рокоссовский, конечно, был более романтическим, вспоминает очевидец, что он в 44 и в 45-м годах не прекращал носить кавалерийские шпоры. Они в Жуковым оба кавалеристы во время Первой мировой войны, только Жуков как-то так несколько расстался с кавалерийскостью, а Рокоссовский сохранял до конца. Маршал Василевский. Несомненно, один из крупнейших военных руководителей эпохи Великой Отечественной войны. Я даже затрудняюсь сказать, где он был больше на месте, как представитель Ставки на фронте, либо во главе Генерального штаба в первые самый трудный год с небольшим войны. Везде он показал себя как очень думающий, очень взвешенный в принятии решений полководец. Не случайно Сталин уделил ему потом славу, его ведь назначили в третий Белорусский фронт брать Кёнигсберг, то есть вообще умолили масштаб того, что он делал, а потом стали писать о значимости завоевание Восточной Пруссии, взятие Кёнигсберга. Но после окончания войны ему дали такой определенный бенефис, командование нашими вооруженными силами на Дальнем Востоке. Разгром Квантунской армии. Правда, надо честно сказать, Квантунская армия и вообще Японская армия к этому времени были в тяжелейшем положении благодаря действиям наших американских союзников. Черниховский. Черняховский, Черняховский одна из самых блестящих конечно, фигур в эпоху Великой Отечественной войны, быстро прошедший путь от полковника до генерала армии, от командира полка, быстро потом бригады и дивизии, до командующего фронтом. Он погиб в феврале 1945 года на поле боя в Восточной Пруссии. Повтори в этом смысле судьбу не менее блестящего командующего Первым Украинским фронтом в 1943-1944 годах Николая Федоровича Федорович Ватутина, также погибшего во время передислокации в феврале 1944-го, его кортеж напоролся на бандеровцев. Он был смертельно ранен. Командовавший Первым Прибалтийским фронтом, человек, сделавший очень много для освобождения Прибалтики, Иван Христофорович Баграмян, маршал Советского Союза в конце своей воинской карьеры, опытнейший командир, служивший одно время и в генеральном штабе, он сочетал в себе лучшие качества, необходимые для командования столь масштабными воинскими соединениями. Звезда первой величины, командующий Первым Украинским фронтом с февраля 1944 го по май 45-го маршал Советского Союза Иван Степанович Конев. Также один из самых крупных наших полководцев, по праву занимавший место командующего фронта. Командующий вторым украинским фронтом генерал-полковник Родион Яковлевич Малиновский. Прошедший путь от солдата Первой мировой войны до министра обороны Советского Союза, маршала Советского Союза, командующий третьей гвардейской танковой армии, гер... дважды герой Советского Союза, генерал Лелюшенко, один из лучших танковых командиров своего времени. Командующий Третьим украинским фронтом, маршал Толбухин, человек, на плечах своих вынесший тяжелейшие бои с немцами летом 43-го года в Приазове при Черноморье один из главных героев разгрома немцев в Румынии, освободитель Болгарии Югославии. Теперь вместе с Малиновским он сражался в Венгрии. Одна из ярчайших фигур среди командующих армиями Василий Иванович Чуйков, герой Сталинграда. Он будет командовать 8 гвардейской армией, которой будет принадлежать большая толика чести в взятии Берлина полководец особого склада, человек, прошедший через тяжелейшие испытания 1941-1942 года, нашедший в себе силы не сломаться и стать одним из наиболее талантливых и вдумчивых командующих фронтами Великой Отечественной войны, в фаворе у Сталина, никогда не бывший. Это Иван Ефимович Петров. С его именем связана героическая оборона Одессы, потом Севастополя, потом командование Северокавказским фронтом, а потом командование Четвертым Украинским фронтом. Заслуги его не были оценены по достоинству до конца и высокого звания маршала Советского Союза, на который он точно имел больше прав, чем какой-нибудь Еременко, прославившись скорее своими провалами, чем успехами. Петров так и не получил. Но будучи человеком высокой чести, высокой морали, он никогда ни одним словом не выразил свои затаённые обиды. Это его войска будут сражаться зимой и весной 45 года в Карпатах, в Словацке. Хорошо вам всем известный верховный главнокомандующий, маршал Советского Союза, здесь он еще не стал генералиссимусом, Сталин, здесь он чувствует себя победителем и хозяином. Фотография сделана во время Ялтинской конференции в феврале 45 -го года. Здесь он олицетворяет собой побеждающий врага Советский Союз перед лицом Винстона Черчилля и Франклина Делана Рузвельта. Хорошо известная вам всем коллективная фотография перед Левадийским дворцом. А теперь с кем сражается Красный Армия? Вот он, снятый еще в 30-е годы, на взлете своей политической карьеры, вождь третьего рейха Адольф Хитлер. Человек, который привел короткими годами Германию к высшему триумфу, который обернулся глубочайшим падением, ибо сама политическая идея национал-социализма была порочна изначально, в самом своем основании, но смогла увлечь немецкий народ, как вообще в 20 веке увлекали ложные идеи. Начальник генерального штаба, в интересующий нас период, до этого известнейший танковый генерал, один из лучших танковых командующих, Германских войск Гейнс Гудериан. Сегодня мы будем о нем постоянно говорить. Командующий группой армии Юг Фриснер, командующий армии А, генерал Гарпе, командующий группой армии Центр, потом группа армии А, генерал Шернер, командующий группы армии Центр до Шернера генерал Рейнгард, командующий группы армии Север, потом сменивший Рейнгарда на посту командующего. Группа армий Центр, генерал Рендулич, сменивший Фриснера на посту командующего группой армии Юг, генерал Веллер, командующий группой армии Висла, защищавший в апреле Берлин генерал Хейнридзе. Все это опытные полководцы, прошедшие не одну кампанию, стяжавшиеся лавры, как в Западной Европе, так и на Балканах, и в Северной Европе, а потом прославившиеся немало в начальный период Великой Отечественной войны на театре наших военных действий. Однако хочу заметить, вы не найдете среди них ни одного из командующих фронтами в начальный период и в центральный период Великой Отечественной войны на Советско-Германском фронте звезды первой величины манштейн клюге и модуль в боевых действиях здесь против советских войск не участвовали манштейн рассорился с гитлером еще зимою и весною 43 на 44 год причем до такой степени высказывая свое, личное мнение о том, как надо вести военные действия, что просто-напросто по состоянию здоровья отправили в длительный отпуск, который так и не прекратился. На самом деле он, судя по всему, был лучшим из германских стратегов. И по чести говоря, его предложения были наиболее разумными, но Гитлер не желал с ним считаться, не хотел с ним соглашаться, ибо предложения Манштейна совершенно входили в полное противоречие с мнением Гитлера о том, что необходимо стоять насмерть и не уступать ни единого сантиметра советско-германского фронта. Манштейн как раз был сторонником отступательных действий с целью концентрации войск и нанесения после этого контрударов. Но с точки зрения Гитлера подобного рода политика совершенно не соответствовала его гитлерополитическим политическим целям. Ни военная, ни политическая сторона ее не удовлетворили, Манштейн потерял возможность командовать войсками. Клюге, всегда командовавший центральной группой армии, после того, как союзники высадились, форсировав Ламанш, а Роммель был тяжелейшим образом контужен, был отозван с Восточного фронта и дальше командовал войсками во Франции, но недолго, ибо через несколько недель состоялось покушение на Гитлера и выяснилось, что Клюге, судя по всему, знал о подготовке, его и о заговоре. Он был вызван в Берлин и покончил по дороге с собой. И, наконец, модуль очень талантливый оператор, человек, умевший в, казалось бы, провальной ситуации остановить отступление фронта и нанести контрудары. После того, как Клюге покончил с собой, был отозван советско-германского фронта, и оказался на Западном фронте, где будет сражаться до конца апреля 45 года, и когда его войска, группа армий, окружена, будет окончательно заблокирована в Рурском промышленном районе, приняв все возможные меры, чтобы спасти свои войска и уменьшить количество их потерь в момент краха, он покончит с собой, пустив все пулю в висок. Думается, если бы Гитлер более прислушивался, конечно, к Манштейну, и Гудериану, как начальнику генерального штаба, если бы модуль находился бы не на Западном фронте, а на Восточном, наши усилия в январе-апреле 45 -го года оказались бы еще большими и более кровавыми. Я предлагаю вам стереоскопический взгляд, то есть по всей линии фронта каждый день, с небольшими экскурсами в Западный фронт и в действие англо-американских союзников на Тихом океане. Что у вас возникло, насколько это мне удастся, представление о панорамности происходящих событий, не только Великой Отечественной, но и частично Вторая мировая. Итак, 1 января, Венгрия, 10 и 11 венгерские дивизии, под ударами наших войск Третьего Украинского фронта начинает покидать левобережную часть венгерской столицы, Пешт. По сообщению Софинформбюро, наши войска к этому дню заняли 200 кварталов Будапешта. Причем боевые действия идут уже вторую неделю на территории окруженной венгерской столицы. Ставка фюрера. Начальник генштаба генерал Гудериан доложил Гитлеру, что 4-й танковый корпус СС генерала Гилля в составе 6-й немецкой армии генерала Балка, начинает движение в этот вечер, наступая из района Комарно, северо-запад Венгрии, Комарно прикрывает подступы к австрийской границе, на Будапешт. Гитлер возлагал на это наступление большие надежды и заявил, что сам будет курировать этот удар. Гудериан был настроен скептическим, считая, что для подготовки на наступления было затрачено слишком мало времени, и оно проводится в ущерб операции в Орденах и в преддверии советского наступления в Польшу. Гудериан, в отличие от фюрера, придерживался той точки зрения, что главный фронт это фронт восточный и главное направление это берлинское направление. Все, что происходило в Венгрии, он считал второстепенным. У Гитлера диаметрально противоположная точка зрения. Вот уже рушится империя, а он все еще находится в плену экономических и социологических представлений. Эта часть Венгрии, которую немцы еще удерживают, богата нефтью, это последние источники ее, без нее не можно будет вырабатывать бензин, запасы бензина и так быстро истощаются. Люфтвафы, панцервафы встанут если будут потеряны венгерские месторождения. Отсюда маниакальное желание Гитлера переломить ход боевых действий на венгерской равнине. Кроме того, престижность. Он желает деблокировать Будапешт. Он хочет доказать себе и всем, что Вермахт еще способен переходить в наступление и не просто одерживать частные победы, а одерживать победы почти что стратегического масштаба, отбитием Будапешта, оттеснением советских войск за Дунань, надеется он не просто затянуть борьбу на венгерское равнение, сохранить нефтяные месторождения, но и показать всему миру, что вермахт способен снова перейти в наступление. Конечно же, исходя из общего стратегического расклада, понятно, что удерживание здесь войск и тем более переброска сюда дополнительных войск, которые будет происходить в последующей неделе, ослабляет берлинское направление. Гудериан, как начальник генерального штаба, исходит из очень верного понимания вещей. С одной стороны, он считает, что наступление в Орденах первостепенно, по той причине, что оно может заставить, если оно будет продолжаться успешно, союзников, Перейти к сепаратным переговорам. С другой стороны, прекрасно понимать, что если Красная Армия прорвет немецкую оборону на долинах Польши завислой, Берлин не устоит. Отсюда расхождение в представлениях о том, где надо концентрировать военные усилия. 2 января, Венгрия, Комарно, немецким войскам зачитали приказ фюрера, обещавший мощную поддержку артиллерии и авиации, его личное руководство войсками, находящимися в Будапештском котле. От имени фюрера было обещано, что 3 января немецкие войска войдут в Будапешт. В наступление пришли танковые дивизии СС Викинг и Тоттенкамф. Две армейских танковых дивизии, две пехотных дивизии, одна кавалерийская бригада. Бои начались еще ночью но и к концу наступившего дня, несколько потеснившую нашу четвертую гвардейскую армию, прорвать фронт, 4-й танковый корпус СС не смог. Между тем на улицах как Пешта, так уже и Буды разгорались бои. Особенно тяжелыми были схватки за угловые здания на перекрестках, как обычно хорошо укрепленные немцами. 3 января. Венгрия. Части 4-го танкового корпуса СС подтеснили наши войска 3-го украинского фронта на 32 километра. Ценой огромных потерь немцы заняли несколько населенных пунктов на южном берегу Дуная, но пробиться в Будапешт им не удавалось. Конечно же, повторялась ситуация декабря 1942 -го года под Сталинградом. Осточенные атаки, некоторое продвижение, на стратегический успех не был достигнут. Гитлер был вынужден поправиться. Он в своих обещаниях по радио теперь говорил о том, что помощь придет в Будапешт 10 января. Конечно, эти обещания он давал напрасно, выполнить их было невозможно. Западный фронт. Второй день немцы пытаются осуществить операцию Nordwind, обойдя савернские проходы в Агентских горах и отвоевать Страсбург, а следовательно весь Эльзас. Этому времени заняты американскими французскими войсками. После некоторого продвижения к Савернскому проходу их части были отброшены американцами. В своей ставке в этот день Гитлер отказался официально от цели операции в Арденнах. Он признал, что она успеха не достигла и продолжаемо быть с прежним напряжением сил не может. 4 января. В Венгрии продолжаются ожесточенные атаки эсэсовских танковых дивизий на южном берегу Дуная в направлении Найстергом, древнюю столицу Венгрии. Но к Будапешту пробиться эсэсовские танковые соединения не в состоянии. Внутри венгерской столицы идут ожесточенные бои. Наши войска продолжают продвижение вглубь города. Первый Белорусский фронт. Маршал Жуков провел в штабе 69-й армии генерал-полковника Колпакчи. Командно-штабную игру. С командным составом армии сюда же были приглашены командующий 8-й гвардейской армией, герой Сталинграда генерал Чуйков, 5 ударный генерал Берзарин, его армия так же, как армия Чуйков будет брать Берлин, Берзарин будет первым его комендантом, 1-й гвардейской танковой армии генерал Катукова и другие командармы, а также начальники их штабов. Западный фронт. Гитлер потерял надежду овладеть западным выходом из Багестских гор и вернуть Эльзас, констатировав это на совещании вставки. 5 января. В Венгрия. Эстерхас, Сюда прибыл начальник германского генерального штаба генерал Гудериан. Он посетил штаб группы армии «Юг», переговорил с генералом Веллером, командующим группой генералами Балком и Гилле. На него подействовала... Эта беседа удручающая, так как операции под облакаде Будапешта явно буксовали, время катастрофически убывало и войска необходимые на Восточном фронте, где чувствовалось приближение нашего генерального наступления в Германию, это были данные от германской разведки, ежедневно поступавшей в Генштаб Германии. Вот, а эти войска, столь необходимые, там, в Польше, завязли под Будапештом и завязали безнадежно. Лондон, премьер-министр Великобритании Винстон Черчилль, встретившись в течение 3-4 января во Франции с генералом де Деголем, фельдмаршалом Монгомери, генералом Эйзенхауэром, причем последний подчеркнул необходимость в этой тяжелой для англо-американских войск в орденах обстановке помощь советской армии. Черчилль решил обратиться с личным посланием к Сталину. Краков. Генерал Гудериан ночью прибыл в Краков для совещания с руководством группы армий «Центр» и группа армий «А». 6 января. Будапеш Советские войска ведут ожесточенные уличные бои. Нашей доблестной пехотой освобождено уже 233 квартала венгерской столицы. Но противник не складывает оружие. Лондон. Винстон Черчилль обратился с личным и секретным посланием к Сталину, где, опираясь на мнение Эйзенхауру и общее тяжелое положение на фронтах, просит осуществить советское наступление в течение января в районе Вислы. Второй Украинский фронт, 6-я гвардейская танковая и 7-я гвардейская полевая армии сосредоточились на северном берегу Дуная, севернее Будапешта, на рубеже реки Грон, и перешли в наступление. Продвинувшись на 12 километров на запад, они начинают угрожать нанести удар в тыл 4-му танковому корпусу СС, только что взявшему Эстерхас на южном берегу Дуная. Таким образом, войска действуют в противофазе. Немцы продвигаются некоторым образом на восток, а советские войска на другом берегу начинают двигаться на запад с целью атаковать их в основании продвижения в тыл. 7 января. Краков, начальник немецкого генштаба генерал Гудериан, ведет переговоры с командующим группой армий А генералом Гарпе и командующим группой армий Центр Рейнхартом. Оба генерала предлагают накануне нашего наступления отступить с рубежа Вислы и Нарева и занять не столь растянутые позиции, чтобы сократив фронт, создать на несколько дивизий резерва больше. И этот резерв можно было бы оперативно использовать на флангах наступления советских армий. Однако, это разумное предложение почти не имеет надежды быть принятым, ибо Гитлер категорически против какого-либо отступления от занимаемых позиции. Надо сказать, что, конечно, и Гарпе, и Рейнхард, и Гудериан высококлассные военные специалисты, и они прекрасно понимают, что фронтальная оборона рассредотачивает и без того малые резервы, вытягивая их в нитку. Только создание, сконцентрированных ударных кулаков, способно остановить хотя бы на время наше наступление, но для этого фронт должен быть действительно сокращен. Тогда есть надежда, что советские войска, атаковав в лоб, как и планировалось, войдут в некое пространство, завислый, которое конечно будет плохо удержано, но уже теперь не потому, что войск мало, а целенаправлено. И продвигаясь безостановочно на запад, подставит себя под удары двух или трех фланговых группировок немецких войск. Причем, хочу заметить, немецкая команда не действовала сюда очень грамотно и она наносила контур не по голове наступающих группировок, а в основании прорыва фронта чтобы перекусить снабжение и постараться хотя бы на время окружить двигающиеся вперед советские войска. Если бы это предложение было принято, агония на востоке затянулась бы как минимум на месяц. Но Гитлер, упершись в свое мнение, что если войска начнут отступать, их невозможно будет дальше удержать, то есть фактически не верит в мораль все еще сохраняющуюся в немецких войсках. По сути дела, он первый, кто потерял военную мораль. Потому что тот, кто не верит в мораль своих войск, фактически первый и есть пораженец. Что он ни кричал, это ничего не означает. Значит, в глубине его души черный истомленный насилием, что-то хрустнуло, раз он перестает верить в то, что его войска остановятся. В результате предложение это, хотя и было вынесено, но надежда на то, что Фюрер в своей ставке его утвердит, не было абсолютно никакой. Москва Сталин отвечает Черчиллю и обещает: несмотря на неблагоприятные для перехода в наступление погодные условия, Учитывать тяжелое положение союзников в Орденах, перейти в наступление по всему Центральному фронту не позднее второй половины января. Немецкая разведка обнаруживает в этот день движение советских войск на западном фасе главного Сандомирского плацдарма на левом берегу Вислы. Это был несомненный признак того, что войска советские начали готовиться к переходу в наступление. 8 января, Будапешт. Положение окруженных немецких войск критическое, снабжение по воздуху прекратилось. Снаряды и патроны на исходе. Венгерские солдаты массами дезертируют, население скрывает враждебности и страдает в подвалах и катакомбах города. От голода и жажды смертность всеми мирных, мирных граждан быстро растет. Генеал Балк считает, что надо отдать приказ войскам идти на прорыв. Именно Балк руководит наступлением немецких танковых дивизий на Будапешт. Даже он понимает, в принципе, потерю перспективности этих действий. Но вместо этого Гитлер после телефонного разговора Балка с ним отдает приказ, запрещающий гарнизону Будапешта прорываться из венгерской столицы. Атаки 4-го танкового корпуса СС и пехоты Через горы Пилиш не удаются, это возвышенности к северо-западу от Будапешта. Пробиться в Будапешту с севера не удается, наша 4-я гвардейская армия парирует наступление через горы Пилиш. Войска 1 и 2 Белорусского фронта получили приказ быть готовыми перейти в наступление не позднее 14 января. Войска 1 Украинского фронта согласно этому же приказу должны наступать 12 января. Второй Белорусский фронт начинает наступление 14-го, а третий Белорусский 13 января в Восточную Пруссию. Второй Украинский фронт с силами нашей 6-й гвардейской армии движется комарно. В Ставке фюрера Гитлер отдал приказ об отступлении 6-й танковой армии СС. Она выводится в резерв с последующей перегруппировкой для того, что если начнется массовое наступление союзников, нанести контрудар. Таким образом, можно говорить о том, что наступательные действия в Эльзасе, э, простите, в Арденах раз и навсегда прекращены. Наступление в Эльзасе еще продолжается немцами, но в сложившейся обстановке это скорее помеха, нежели чем удача. Оно оттягивает войска, которые должны находиться бы в этот момент на западном вале и прикрывать среднее течение Рейна то есть кратчайшее направление для вторжения союзников из района Орден и Вагезов северных непосредственно в западную Прирейнскую часть Германии. Таким образом, продолжая оперировать в Эльзасе, Гитлер лишает обороны направления на Трир и Бонн, на Кёльн и Дюссельдорф, которые гораздо более жизненно важны, нежели чем Швабия, прикрываемая на юге в Эльзасе. 10 января. Венгрия, Комарно, немецкий контрудар, проваливается. Он только затормозил движение нашей 6-й гвардейской танковой армии, но не прекратил его. Однако очень впечатляющие успехи наших войск в уличных боях в Будапеште. Освобождено уже около тысячи кварталов венгерской столицы. Несмотря на это Гитлер повторяет приказ ее удерживать, или вернее то, что от нее осталось. Это обрекает гарнизон Будапешта, на все ускоряющееся истребление. Первый, второй, третий, белорусский и первый украинский фронт и наши войска спешно заканчивают подготовку к переходу в генеральное наступление. Тем же заняты войска 4 Украинского фронта, который за три дня до этого взял паузу и готовится также перейти в наступление. Надо сказать, что война в Карпатах достойна отдельного рассказа. Там, на Горном театре войны, Советские войска столкнулись с яростным сопротивлением немецких войск. Надо заметить, там не было горных частей Дельвейс, австрийских стрелков, там действовали полевые дивизии, но немцы, прикрывая островские и Моравские районы промышленные, постоянно переходили в контратаки, сводя на нет успехи наших войск. Фактически война в Карпатах в этот период очень напоминает Первую мировую войну в этом же самом районе, действия наших войск против астро-венгерских в 14 начале 15 и осенью 16 -го года. Это лишний раз доказывает, что профиль местности диктует формы ведения войны. Москва в личном послании Черчиллю Сталин предложил провести встречу глав правительств СССР Великобритании и США 2 февраля в Ялте, в Крыму. 11 января Венгрия, комарно, контратаки немецкого третьего танкового корпуса, остановившего в бою шестую гвардейскую армию на подступах Комарно, выдохлись. Немцы не в состоянии наступать. Берлин, Генштаб, весь день поступает сообщение частью от воздушной разведки, частью от допросов советских военнопленных, о подготовке к скорейшему наступлению советских войск с предмостных укреплений на Висле, как в районе Баранова на Сандомирском плацдарме, так и в полосе. 2-го Украинского фронта Юго-Восточной Польши, 1-го Украинского Юго-Восточной Польши на левом берегу. Силы фронта, его командующий маршал Конев оценивает в этот момент, в 1 миллион 100 тысяч солдат, 3244 танка и САУ, более 16 тысяч стволов, орудий и минометов, 2582 самолета. Немцы в полосе 1-го Украинского фронта обладают едва двумя стами, пятьюдесятью тысячами человек. Поэтому успех за Первым Украинским фронтом фактически обеспечен 12 января. Первый Украинский фронт в 5 часов утра. После короткого артналета наши передовые батальоны на Сандомирском плацдарме, произведя разведку боем, выявили, что немецкие войска остались в своих траншеях накануне наступления, как делалось обычно, и находятся в зоне воздействия всех наших запланированных арт-ударов. Более того, ответным огнем немцы выявили всю систему своей огневой обороны. Это позволяет нанести мощный артиллерийский удар. Арт-подготовка длится теперь 47 минут и была такой мощной, что по трофейным документам стало позднее ясно, что немецким войскам почудилось, что они находятся под советским артиллерийским огнем уже около пяти часов. Это типичный пример того, как массированное применение артиллерии и авиации приводит к определенным психологическим деформациям в сознании подвергающихся обстрелу войск, а это уже ослабляет дух войск и понижает их сопротивляемость. Немецкие резервы, передвинутые по распоряжению Гитлера, слишком близко к передовой, также попали в сферу нашей артподготовки и были деморализованы. Это лишнее доказательство совершенно неправильной не только стратегии, но и тактики. Никогда резервные войска нельзя придвигать к первой полосе обороны. Каждая полоса обороны состоит из двух или трех траншей. Расстояние между каждой полосой траншей 2-3 километра. Каждая полоса траншей усилена долговременными огневыми точками, дотами, а также артиллерийскими позициями и ПТАП, истребление танков на танкоопасных направлениях. Кроме того, траншеи могут быть снаружи, усилены путем противотанковых рвов, если время позволяет установлением железобетонных противотанковых надолбов. Таким образом, азбукой введения боевых действий является то, что резервы должны находиться во второй полосе обороны, то есть на расстоянии 10-15 километров от первой траншеи первой полосы. Это в лучшем случае, а лучше всего 30 километров. Но так как спорить с фюрером было невозможно, Командование германских войск группа армий, центр группа армии А держит резервы непосредственно в третьей и второй траншеях первой полосы. В результате неоправданные потери, облегчающие прорыв наших войск. Как и следовало ожидать, при таком мощном арт огне устойчивость немецких войск резко понизилась, и здесь впервые Конев это особенно отмечает в своих мемуарах. Впервые на его памяти за всю войну отдельные части начали самовольно покидать позиции. Дух был подавлен, на какое-то время военная мораль заглохла. Возобладал страх смерти, инстинкт самосохранения. В этот критический для врага момент наши 13-я, 52 и 5-я гвардейские армии перешли в наступление и в этот же день продвинулись на пятый. 12-20 километров, прорвав полусоборону противника по фронту в 40-60 километров. Наше наступление на Западном фронте началось. Южная Польша в этот момент оказалась открыта для прорыва наших войск. Они начали неудержимо двигаться в направлении Кельце, откуда создавалась опасность выхода Кракову и Верхней Силезии. Война не просто в таком случае вносилась бы уже на германскую землю. Один из важнейших промышленных районов Рейха становился бы полем боя. И Германия в самую критическую минуту теряла Верхнеселезскую военную промышленность, металлургию и уголь на котором базировалось электроснабжение всех восточных регионов Рейха. На этом месте я делаю сегодня логическую остановку. У нас есть 15 минут. Пожалуйста, я готов ответить на конструктивные, надеюсь, таковые будут, вопросы. Благодарю вас! Вот народ аплодирует вместо того, чтобы спрашивать. Это же самое интересное. Я не совсем понял логическую связь, что отстранили Лакавторского, откомандовая командования из принципиальных отравнений. И тем, что Сталин просчитывал наперед лояльности, мысли высшего клон что вот так вот распылил и так тактических. Скорее бы я сказал поссорил. Потому что если их поссорить между собой. В тот момент, когда ему потребуется на них оказать давление, они не будут между собой едины. Вот для него было неожиданностью, когда летом 46 -го года оказалось, что созданное на совещание по поводу Жукова маршалитет, да простите мне такое словообразование, оказался един по отношению к Жуку. Все его критиковали, но категорически отмели всяческие обвинения в том, что он ведет враждебную деятельность, зазнался, оторвался и переродился. Более того, забегая вперед, вам скажу, что маршал бронетанковых войск Рыбалко позволил во время этого совещания не просто заявить, что он не сомневается в честности Жукова, но и бросить Берия, который выступал докладчикам, прямой упрек в том, что еще надо разобраться, сказал Рыбалко, почему у вас там так много врагов народа оказывается. Это стоило ему через два года жизни, его неудачно прооперировали. У меня был связанный с этим вопрос: а не боялся ли э, Сталин, э, то есть поссорив э, командующих, что это как-то скажется на ходе войны? Нет, думаю, я не боялся, он прекрасно понимал, что выращенный в них за предыдущие полтора десятилетия советский патриотизм, мы не говорим о том, на какой почве он вырос, но питаемый вот Действительно, любовью к Родине не позволит им зайти в своих взаимоотношениях слишком далеко, хотя дальше я покажу, как пару раз Жуков, конечно, действовал некорректно по отношению к Рокасовскому. Сепаратные переговоры с союзниками, когда они начались? Значит, сепаратные переговоры, делались попытки, самих переговоров не получалось. Это конец февраля, март месяц. Кое-что из этого вы видели в фильме «17 мгновений весны». Ну, не все, конечно, но кое-что. Миссия Вольфа – это правда. Что чувствовали обычные немцы в Германии во время событий? С уже давно Я этот вопрос читал в интернете, я к нему приготовился. Значит, для этого необходимо обратиться к мемуарной литературе, к народной истории. Вы затронули очень важный момент. Я бы сказал, что в нашей стране народная история пока что не сформировалась, как ни странно, в Советском Союзе мнением, воспоминаниями простых советских людей не интересовалось. Я догадываюсь по каким причинам, не хочу сейчас их оглашать. В Германии дело обстоит несколько, может быть, лучше, во всяком случае, нам известно, что там созданы целый ряд документальных фильмов и высказывания простых немцев, в основном, это общение с детьми, которые были тогда детьми, а теперь уже совсем пожилые люди, значит, оно донесено до широкой публики. Насколько были, были проделан вообще сбор информации, мнения простых немцев по воспоминаниям о том, что происходило, честно скажу, мне неизвестно. Как я подозреваю, большая часть народа находилась под жесточайшим пропагандистско-идеологическим прессам, который мы наблюдаем и сегодня в тех или иных ситуациях, в тех или иных странах. Наступало ли отрезвление в ходе войны, приблизившейся и вступившей на родную почву? Из того, что мне известно, я бы сказал, что скорее простой народ был охвачен ужасом. Во-первых, от самого факта войны, разрушавшего их привычную мирную жизнь, а, во-вторых, от того, что приближаются советские войска. Пропаганда убедительно доказывала немецкому народу, что ждать пощады и милости не придется. Некоторые, очевидно, имея информацию от своих родных, сражавшихся на Восточном фронте ранее, тоже могли осознавать, что после того, что немцы сделали на территории Советского Союза, вряд ли надо ожидать, что советские солдаты будут гуманней, чем немцы были гумани на территории Советского Союза. Хотя бы я хотел заметить, что по некоторым, вот некоторые мемуары все-таки, ну как бы записи рассказов наших простых людей до нас дошли. Не во всех вот, местностях оккупированных немцами с 1941 по 1944 год одинаковая велась политика. Вот это надо заметить. Но я бы не рискнул бы вот исходя из этих точечных замеров, построить какую-то общую картину того, как вели себя оккупационные немецкие власти на вообще территории Советского Союза. С другой стороны, хорошо известно, что настроения наших войск были глубоко не ангельскими, когда они подошли и вступили на территорию Германии. Могу вас отослать к воспоминаниям Никулина хранителя западноевропейской живописи Эрмитаж, к сожалению, немногочисленно тоже они до нас дошли. Я думаю, что немецкое население было в смешанном состоянии. И на территории, которую занимали наши войска, оставались в первую очередь те, кто по тем или иным причинам убежать не смогли. Памятая, что Ланштурм сражался до конца апреля, что мальчики из Гитлер-Юганда сражались с Фаус-патронами до конца апреля. Я делаю вывод, что в общем пропаганда была настолько массирована, а немецкое общество настолько герметично от окружающего мира, как, собственно говоря, и советское, что думается, что простой народ, вот это мое ощущение, я не говорю, что так было, но у меня ощущение, что либо бежал в ужасе перед бедствиями войны и свирепостью, как им представлялась советская армия, хотя я думаю, что свирепость все таки была не такова, как это пропагандисты Гебеса описывали. Вот. Либо мужчины и подростки, взяв в руки оружие, сражались за свои родные города и городки. Другого выхода у них не было, это действительно война. Ну а как поступали наши в 1941-1942? Примерно так же. Одни эвакуировались, другие бежали, третьи подчинялись, четвертые становились Партизаны. Пожалуйста, Гитлер. Про настроения в Германии очень усилились после Сталинграда. Как бы такой лозунг был, что сейчас уже не важно, нацист или не нацист. Сейчас главное, что ты немец. Если ты хороший немец, ты за Гитлера. Потому что Гитлер синтезирует собой Германию, синтезирует собой великую Германию, могучую Германию. понимаете? И весь немецкий народ должен сплотиться вокруг Гитлера, для того, чтобы дать отпор союзников. Понимаете? Эти настроения очень мощно возобладали э, после Сталинграда и в преддверии Курского наступления э, вот идея тотальной войны, э, знаменитое выступление э, Геббельса э, в марте 1943 -го года в спортполасе э, в, э, в значительной степени дает нам э, объективное представление о настроениях в немецком обществе в тот момент. Понимаете? То есть, э, э, хот хотите ли мы капитуляции? Нет. Хотите ли мы тотальной войны? Да. И знаменитый лозунг ⁇ Кыдарь людей, Матретьевый, «Поднимется народ и грянет шторм ⁇ это действительно отражало взгляды немецкого общества того времени, понимаете? Поэтому э, вот то упорство э, и та невероятная отвага, действительно, отдать им должное, невероятная отвага, с которой сражались немцы э, на заключительном э, этапе войны, э, это, увы, вот проявление той, если хотите, отрицательной пассионарности, которую породил э, в Германии нацизм и который увы является историческим фактом. А он все время говорит, я не политик, не занимайтесь этим делом, политикой вы еще занимаетесь после моей смерти. Я не политик. Поэтому он постоянно звучит от что Гитлер выдающийся политик 20-го mm -hmm. что Если бы Вторая мировая война, он ушел бы, он бы вошел бы столько величайших политик. Но он не был бы. Вот, во-первых, я думаю, что фальшив посыл, что Гитлер не политик, а вождь. Это он мог сколько угодно говорить о том, что он не политик, он занимался исключительно политикой. И до 1934 года, и после 1934 года он руководил Германией, он формировал ее политику как внутреннюю, так и внешнюю. Об остальном мне даже смешно говорить в этом смысле. Это софизм. Вот Та точка зрения, я не знаю, ваша или вы ее высказываете, где-то ее узнав, Ну, вы это софизм, не более того. Второе, значит, не для меня неудивительно, почему немцы так защищали свой родной дом и так доблестно сражались. По моему глубочайшему убеждению, они с 33 по 39 получили очень много от Гитлера, и по этой причине, конечно, он для них был фюрер. Но все, что он делал, как бы он не рядился именно, в, считаться только вождем, это была чистой воды, прагматическая деятельность, то есть политика. Он знал, чего он добивается каждым шагом, каждой объявленной кампании, поэтому нет. Другое дело, что, еще раз повторимся, людям вообще свойственно защищать свой родной дом, при условии, конечно, что общество не находится в условиях глубочайшего внутреннего раскола и морального кризиса. Если это наличествует, если ориентиры потеряны, тогда мы видим Францию 1940 года, когда должного сопротивления оказано не было. Но в соседней же Великобритании в том же 1940 году никаких подобного рода настроений мы не обнаружим, это героическая страница в истории Великобритании, вторая половина сорокового и начало сорок первого года, когда она одна в Европе, практически во всем мире противостояла врагу. Поэтому делать приматом права только немецкого народа или только советского народа на любовь к родине и патриотизм я бы считал неверным. Выводить его исключительно из деятельности лидера, крупного политика я бы считал неверным. Сослагательное наклонение о том, что если бы не было Второй мировой войны, то Гитлер вошел бы в историю как крупнейший политик. Вы знаете, сослагательное наклонение, оно всегда неубедительно. Вы это прекрасно понимаете. Поэтому не могу согласиться ни с одним из пунктов высказанного мнения. И только лишь необходимость действительно в 9 часов освободить эту аудиторию вынуждает меня на этом закончить. Я бы продолжил эту дискуссию дольше, если бы было больше времени.